Заходи на канал способы заработка, посмотри, как парень реально все толково рассказывает и без преувеличений. Его методы реально работают. Ссылку на канал для тебя я оставлю под видео. Заходи, подписывайся и изучай. Причем здесь раскрутка Инстаграма и Дедпул? А на самом деле, друзья, прямая связь, потому что я сегодня расскажу такой крутой и мощный метод, сравнимый только с Дедпулом. В этом видео мы поговорим о том, как раскрутить Инстаграм, накрутить живых подписчиков и лайки. Досмотрев это видео до конца ты узнаешь как раскручивать YouTube с помощью Инстаграма и как раскручивать любой сайт или сервис или услугу с помощью Инстаграма. Желаю приятного просмотра, досмотри это видео до конца и тебя будет ждать бонус. Поехали. В раскрутке Инстаграма сегодня нам помогает 1 миллион лайков. Отличительной особенностью данного сервиса является то, что в него можно загружать любую свою базу аккаунтов Инстаграм. Это очень важно друзья. Дальше я объясню почему также большим плюсом данного сервиса является то что здесь есть очень хорошая аналитика где мы можем видеть конверсию то есть мы тут создаем каналы привлечения людей загружаем базы или берем взаимствуем у кого-то с чужих аккаунтов сейчас я покажу как это все делается но самое главное что мы видим конверсию по этим каналам. И мы сразу можем например создать 10 каналов и если мы видим что допустим 2 работают очень хорошо, а 8 не очень хорошо конверсируют, то мы эти 8 каналов просто удаляем и концентрируемся на наших двух каналах которые приносит нам больше конверсий. Также классно то, что сервис работает, даже если компьютер выключать. Ну и, конечно, как всегда, тут есть бесплатный тестовый период. Вы можете постоянно просто заново в нем регистрироваться, либо оплатить данный сервис годом, он стоит 5000 рублей. Для того, чтобы регистрироваться постоянно бесплатно, можно просто менять никнейм в вашем инстаграме. Вот и все. Итак, нажимаем регистрация, регистрируемся в данном сервисе и заходим. Значит, нам нужно нажать вот на эту кнопочку ⁇ Добавить новый аккаунт ⁇ нажимаем нажимаем на добавить аккаунт Инстаграм. так смотрите тут появится два поля где нужно набрать свой логин и пароль после того как набрали логин и пароль нажимаем подключить аккаунт когда нажали на кнопку подключить аккаунт то нужно немножко подождать после этого вам нужно зайти на Инстаграм, где вас будут спрашивать действительно ли вы пытались сейчас зайти и вы нажимаете да После этого Инстаграм пишет спасибо, аккаунт подтвержден, окей. И снова возвращаемся на наш сервис и нажимаем подключить аккаунт. Немного ждем, сервис думает. Заходим в аккаунт и видим, что здесь добавился наш аккаунт. Открываем его. Обновите страничку, чтобы все прогрузилось. После того, как вы увидите, что у вас в профиле появилась фотография все прогрузилось, видно сколько у вас подписчиков, на скольких людей вы подписаны то заходим и открываем этот аккаунт. Видим вот например то что я только что загрузил аккаунт и мне видите подарили три дня бесплатно. То есть 28 мая сегодня до 31 мая пользоваться можно бесплатно. Значит что мы делаем? Мы заходим в этот аккаунт, открываем его. И вот тут друзья как раз таки можно добавить каналы про которые я говорил, каналы привлечения. И сейчас мы с вами добавим несколько абсолютно разных каналов. Но прежде чем создать каналы, нам нужно нажать на вот эту шестеренку настройки, тут мы должны выбрать какую-то скорость, которая будет либо медленная, но безопасная зеленая шкала, то есть, например, это определяется лайки в час, например, мы нажимаем делать 30 лайков в час и нам пишут, что это не особо безопасно, но мы можем это делать, это наш выбор. И он сразу считает сколько это будет в сутки. Например если я ставлю цифру 35 лайков в час, то он показывает что в сутки это 672 лайка будет, но пишет также что это не слишком безопасно. Что же касается моих рекомендаций, смотрите друзья, если вы э, ваш аккаунт не раскручивали и аккаунт новый, то я бы вам советовал сначала его начать раскручивать на безопасном режиме и потом постепенно постепенно на протяжении пары месяцев можно вот это все дело увеличивать до максимума но вначале нужно оставить на безопасном режиме это очень важно если же ваш аккаунт ну скажем раскручивается уже год там или два и вы довольно таки часто лайкаете кого-то и подписывайтесь на кого-то тогда да тогда индикатор можно немножко повысить то же самое касается подписок то есть вот это второе где написано отношение час это подписки. Тут вы задаете на скольких людей подписываться. Я бы советовал вам индикатор ну, максимум оставить 29 это последний индикатор по безопасности в сутки это 557 подписок это более чем достаточно. После того как мы задали скорость безопасности и убедились в том что мы будем раскручивать не только свой аккаунт, но и безопасно его раскручивать, то закрываем эту настройку. После этого друзья мы нажимаем на кнопку добавить новый канал и нужно немножко подождать если у вас сервис сразу не грузится. Нажимайте на нее несколько раз. Так, дальше мы выбираем, смотрите, действие, какое нам нужно. Лайкать, подписаться, подписывать или лайкать, подписаться, блокировать. В общем для раскрутки лучше всего, сразу говорю, подходит, когда мы одновременно и лайкаем и подписываемся. Значит после этого нужно выбрать цель. Мы можем лайкать и подписываться на чью-то базу по какому-то аккаунту, например, по базе чифта подписчиков, либо по базе чифта подписок, можем по хэштегу можем по лайкам какого-то аккаунта, то есть например берем какой-то аккаунт и все кто лайкал его фотографии мы будем по ним подписываться и лайкать. То есть таким образом мы выявляем именно активную аудиторию. Также можно по комментаторам, можно по геометке и можно по своему личному списку если у вас есть какая-либо база. По поводу базы ребят отдельный акцент сделаю сейчас. Момент такой вот сейчас у вас на экране появится ссылка с аннотацией на видео короткая она по моему 3 минуты идет где я рассказываю лайфхаки там в контакте как раскрутиться и там есть в этом видео ролике программа, которая позволяет собирать, то есть парсить аккаунты из контакта с любых групп и сообществ. И там же в этом видео я рассказываю как эту программу получить абсолютно бесплатно. Поэтому если вам нужна данная программа, то проходите по ссылке, смотрите видео, берите программу, пользуйтесь абсолютно бесплатно пожалуйста. Так давайте мы возьмем чей-либо-то аккаунт и будем делать действия по тем людям, которые непосредственно комментируют. То есть именно по активным людям да, то есть выбираем комментаторов. То есть мы возьмем любой аккаунт и у этого аккаунта под фотографиями есть какие-то комментарии, которые оставляли люди. И вот мы непосредственно на этих людей будем подписываться и будем лайкать их фотографии. То есть это самая обычно активная аудитория. Ну смотрите многие из нас там да бывают а, особенно там какие-то звезды покупают какое-то количество ботов зачем вам выбирать именно подписчиков. Ну то есть блин там столько ботов что вы просто заколебетесь. Лучше выбирать комментаторов а, или например лайкеров. То есть это более активная аудитория. Хотя кстати например лайки тоже очень часто накручивают. Поэтому я бы советовал выбирать именно комментаторов. Дальше смотрите момент следующий нужно подумать когда вы будете выбирать какой-то непосредственный аккаунт да ну непосредственно на какой аккаунт акцентируется, какую базу брать то вы должны понимать свою целевую аудиторию. Если скажем вы там продаете э, через Инстаграм какие-то детские товары то и вы должны брать такие же детские уже а, аккаунты которые продают какие-либо товары чтобы им предложить свой товар. Но вы должны четко понимать если вы берете конкурента и он скажем там я не знаю продает детские игрушки то вы должны понимать лучше ли вы этого конкурента или хуже. Потому что если вы не лучше ни ценой ни качеством то с чего к вам перейдут эти вообще люди Да ни с чего они к вам не перейдут. То есть ну нужно какое-то а, существенное отличие у ну, вас от конкурентов. Если же скажем вы хотите раскрутиться и вы например начинающий блогер там да в ютюбе или просто вы хотите стать медийным известным или известный вот тогда нужно находить такие же аккаунты. Ну например если вы девочка и вам там 17-15-13 лет то вы находите а, знаменитых девочек там кому тоже там 13-15 лет из этой же тематики с которой вы, но, ну, например вы там видеоблогер, вы находите такую же девочку примерно такого же возраста, которая тоже является видеоблогером и начинаете работать по ее базе, то есть предлагать подписчикам так сказать альтернативу в виде вас да, и аккаунт вы должны добавить вот в эту вторую графу где написано из аккаунта добавить аккаунт. И когда вы добавляете аккаунт нужно добавить именно только ник -ник. Я сейчас не буду искать аккаунты, просто добавлю Тимати официальный аккаунт. Вот появляется сразу несколько аккаунтов, и я выбираю, например, вот один вот этот официальный аккаунт. Все. Значит, смотрите, вот он появился чуть-чуть ниже, видите, можно сразу задать несколько. Но я бы вам не советовал смешивать. Вот для этого и существует возможность создать несколько каналов. То есть вы создаете несколько каналов, можете сразу, допустим, там... 5 или 10 каналов где вы будете работать там по э, чужой аудитории там по комментаторам да лайкать их и подписываться но допустим по 10 конкурентам сразу и вы будете видеть конверсию каждого канала и вы видите например что в одном конверсии существенно больше чем других там 9 да и вы можете другие 9 удалить и добавить новые. И так все время искать новые источники каналов которые будут вам помогать раскручиваться. Дальше мы выбираем сколько лайков оставлять 1, 2 или 3. Но смотрите тут нужно понимать если будет один лайк и потом подписка то ну, человек может заинтересоваться если может нет. Если будет три лайка и одна подписка ну да это классно человек точно заинтересуется. Но а, не забывайте что у вас ограничение стоит по времени. И поэтому лучше всего золотая середина это два лайка, то есть это нормально для того, чтобы подписывались на вас и по времени это не затратно, поэтому мы выбираем два лайка. После этого вы выбираете, где эти лайки ставить, на популярных постах в случайном порядке либо на последних постах. Я бы советовал вам выбирать на популярных постах иногда, а иногда на последних постах. Почему так? Ну потому что например человек выложил фотографию и у него там скажем тысячи лайков и он может не, просто не увидеть вас. Но если мы выбираем на популярных постах то такая фотография будет выделяться среди других лайков потому что человек смотрит ленту хопа к нему пришло 50 лайков и он видит что все пролайкали эту фотографию. Но если вы пролайкали другую фотографию то она будет сильно выделяться в новостях от э, этой последней фотографии и человек заинтересуется так, а кто это лайкал другую фотографию, дай-ка посмотрю. Поэтому очень хорошо действует на популярных постах. Что же касается на последних постах тоже действует неплохо, нужно смотреть и комбинировать. Ну давайте в данном случае я выберу на последних постах. После этого мы переходим в настройки охвата, нажимаем туда. Теперь смотрите графа значит у нас подписчики. Что это значит? То есть у аккаунта должен быть какой-то минимум подписчиков. Я бы советовал задать цифру 10. Почему так? Да потому что если у него нет даже 10 подписчиков, то скорее всего это бот. Таким образом с помощью данного параметра мы избавляемся от ботов. Что касается максимума. Смотрите вы должны понимать, что если аккаунт будет популярный, то скорее всего он вами не заинтересуется. Нам не нужны популярные аккаунты, нам нужны простые люди, поэтому я бы советовал тут задавать параметр 500, то есть подписчики от 10 до 500. Что касается подписок, абсолютно такой же самый параметр и мы задаем то же самое 10-500. Когда был последний пост сделан, вот друзья, вот это очень важный момент и я хочу акцентировать на этом внимание. Выбирайте либо до 2 месяцев, либо до 3 месяцев, потому что человек который простой он ну, не делает часто фотографии. Поэтому я бы советовал лучше всего конечно выбирать до 2 месяцев. Сколько всего постов. Вот тут важно делать постов от 15. Почему так? А почему минимум 15 постов? Ну потому что сейчас есть арбитражники, которые гонят трафики, есть разные так называемые лендинг пейджи, которые состоят либо из 9 либо из 12 фотографий, то есть постов. Поэтому когда мы зададим 15 а, минимум постов, то таким образом мы избавим себя от тоже разных аккаунтов которые продают что-либо, которые не живые, которые коммерческие. Но не советовал слишком бы сильно этот параметр поднимать потому что многие простые люди не имеют много фотографий. Поэтому от 15 максимум не нужно сдавать. Фото профиля. Конечно только с фото это очень важно. Вот друзья момент следующий что касается по поводу ссылки. То есть в аккаунтах есть какие-то ссылки. Вот этот момент лучше бы я бы не советовал пробовать потому что добавляют ссылку на свой контакт. А, или например там еще на какую-то соцсеть, поэтому не трогайте этот параметр. Что касается телефона, тоже да. А, многие и не только коммерческие аккаунты указывают в WhatsApp телефон там или номер, поэтому не трогайте этот параметр, оставьте его также не Дальше языковой фильтр. Вот тут важно выбрать, если вы хотите русскую аудиторию, то только с кириллицей. Если вы хотите например какую-то другую, то выбирайте уже сами здесь. Например казахский да. Мы хотим только по казахстану раскрутиться, Да, выбираем только с казахским. Но мы выбираем только с кириллицей, потому что нам нужна аудитория с России. И также последний параметр. Можно добавить какую-то геолокацию и можно добавить какой-то хэштег. Но нам это сейчас не нужно. Все, мы все настройки настроили. Теперь нажимаем добавить и запустить. Когда нажали, немножко подождите, не надо нажимать несколько раз. И вот мы видим первый наш канал он создан. Так теперь друзья давайте создадим еще один канал. Нажимаем снова добавить канал. Выбираем цель опять также подписаться и лайкать. Значит также берем чисто комментаторов. Так добавляю аккаунт. Ну давайте Вера Брежневу добавим. Я вот вставил аккаунт Веры прежний. Но он не нашел ничего. Тогда ставите индикатор сюда нажимаете пробел либо стереть снова и вот он значит загружает аккаунт. Вот я выбираю аккаунт официально Веру Так вот видим аккаунт добавился, появился снизу это очень важно. Так ну давайте сделаю оставить один лайк чтобы это было меньше по времени. На популярных постах сделаем так как в тот раз мы делали на последних постах в этот раз попробуем поставить на популярных постах. Вы должны понимать где этот лайк вообще ставится. То есть мы взяли аккаунт Веры Брежневой и мы будем работать по ее подписчикам непосредственно именно по тем кто из ее подписчиков оставлял комментарии под ее фотографии. То есть это самая активная аудитория. И вот как раз таки на этих людей мы и будем подписываться и ставить лайки но и мы будем ставить лайки на популярных ихних постах, не на последних. Понятно, да? Теперь дальше заходим в настройки охвата, выставляем также 10, но давайте попробуем изменить, сделаем параметр 300. Тут тоже самое 10-300. Нужно всегда, ребята, анализировать, пробовать создавать разные источники, разные каналы и смотреть, что лучше работает в вашем случае. У каждого это будет индивидуально. Так, последний пост, ну давайте пускай будет до 3 месяцев за всего постов минимум давайте сделаем пускай будет 20 максимум мы не задаем фото профиля обязательно только с фото и за кого фильтр выбираем только с кириллицей. Все теперь нажимаем добавить и запустить. А теперь давайте рассмотрим еще третий вариант. Допустим вы живете в каком-то определенном городе ну скажем там к примеру в Москве и вы хотите найти подписчиков только по Москве. Или допустим вы открыли какую-то э, кафешку рядом допустим с каким-то вузом и вы хотите найти только учащихся в этом вузе. Или допустим вы открыли кофейню и вы хотите найти себе э, постоянных там покупателей, э, клиентов в в городе, в других каких-то кофейных заведениях. Так, мы нажимаем добавить новый канал. Так, теперь действие значит, что мы хотим. Мы также выберем, давайте подписаться и лайкать. Цель значит, давайте выберем подписчиков. Ну, допустим, к примеру, потому что клиенты могут не всегда что-либо комментировать. Выбираем поэтому только подписчиков не комментаторов не будем так жестко срезать. До этого я очень жестоко срезал потому что брал аккаунты но ну, в которых несколько миллионов подписчиков. Естественно в таких аккаунтов комментаторов очень много. Если вы берете какие-то узко узкотематические аккаунты где всего 1000 подписчиков то не нужно их срезать и брать только комментаторы. Берите всех подписчиков. Так мы возьмем сейчас всех подписчиков. Так ну например мы продаем кофе и я возьму кофейный аккаунт Starbucks. Так, теперь ждем, когда появятся аккаунты. Если аккаунт не появляется, также нажимаем пробел. Так, и вот выбираем наш официальный аккаунт Starbucks. Все, видим, он появился снизу. Выбираем, пускай будет один лайк на последних постах. Дальше заходим в настройки охвата. Выбираем 10, к примеру, максимум, пускай будет 400. 10-400. Так, дальше, значит, последний пост пускай был до 3 месяцев назад. Всего по 100 пускай будет минимум, ну к примеру 30. Фото профиля только с фото языковой фильтр, только с кириллицей выбираем русскую аудиторию и теперь вот самое интересное заходим в дополнение и смотрите мы выбираем доп геолокация, значит по геолокации открываем карту нажимаем разрешить в этой графе набираем Москва Starbucks нажимаем найти и вот теперь мы можем отметить эти места. Мы можем взять только несколько, можем все, которые есть. И вот таким образом мы выбрали 4 места. Теперь нажимаем ⁇ Добавить выбранные точки в канал ⁇ И вот видим, что добавилось у нас Starbucks. И еще 3 источника Starbucks. Starbucks Москва, тут адресы в общем, все. 4, значит, кафешки у нас добавлены. Теперь нажимаем сохранить. Так ну а теперь четвертый метод значит по каналу по раскрутке я допустим хочу найти себе аудиторию для YouTube раскрутить свой YouTube. Вот мой инстаграм и например смотрите вы хотите раскрутить свой YouTube канал или какой-то веб сайт или что-либо. Что нужно сделать? Нужно добавить ссылку на этот ресурс, который вы хотите раскрутить. Описать ее вкратце, кто вы такой и какое это отношение имеет к вам. И написать призыв к действию. То есть, смотрите, у меня написано Arturo, я блогер на YouTube, рассказываю о заработке, раскрутки в инстаграме и снимаю влоги. И дальше призыв к действию. Заходи по ссылке ниже, но на компьютере это смотрится иначе. На самом деле на сотовом у меня все стоит в столбик и смотрится намного лучше. Большинство людей сидят в инстаграме именно на сотом. Поэтому у меня рассчитано под сотовый все. Так, теперь значит у меня идет ссылка и самое главное смотрите ссылку я сделал, которую я могу отследить. То есть по этой ссылке можно отследить количество зашедших откуда они пришли, с какого города, с какой страны. Все это очень важно следить за аналитикой. То есть насколько эффективно ваш Instagram помогает раскрутить тот или иной ресурс. Ну понятно с этим в общем. Так, теперь смотрите я хочу набрать себе подписчиков на YouTube. Как мне найти? моих потенциальных зрителей. Для этого я захожу на YouTube. Теперь чтобы не найти моих подписчиков смотрите я рассказываю о заработке, о Инстаграме, о раскрутке. Например я хочу найти себе э, потенциальных зрителей тех кому будет интересна раскрутка. Поэтому я вбиваю здесь раскрутка Инстаграма. Важно понимать что некоторые блогеры снимали просто один выпуск они постоянно не рассказывали о раскрутке инстаграма. Поэтому нам такие не интересны будут. А вот например Тимур Таджитинов он реально часто рассказывает тоже о инстаграме какие-то свои там советы дает. Поэтому его канал нам будет принципиально интересен. Заходим в его инстаграм копируем его никнейм и теперь создаем новый канал. Выбираем действие подписаться и лайкать. Цель комментаторы, так как у Тимура слишком много людей и скорее всего у него есть тоже боты по-любому. Поэтому мы нажимаем добавить аккаунт, так добавляем его. Берем только комментаторов, так лайк, ну давайте сделаем два лайка на последних постах. Охват делаем минимум давайте от 20 до 300. Последний пост до 3 месяцев всего постов от 15 фото профиля только с фото. Языковой фильтр только с кириллицей добавить и запустить. Так ну а теперь одна из самых важных функций и самых классных про которые я говорил что данный сервис позволяет загружать свою базу. Это делают не очень много сервисов на самом деле и эта функция очень классная. Значит мы нажимаем добавить новый канал, выбираем действие подписаться и лайкать, цель из списка, то есть свой список. И теперь вот тут где добавить список вы должны выбрать список. Ну например я собрал аккаунты всех людей кто есть там в бизнес молодости. Да? Можно собрать что угодно. Смотрите как это делается. Есть вот такая программа сборщик данных ВК. Вы берете просто находите те группы которые вам нужны где есть ваша целевая аудитория. Ну например вот группа Jew Light. Тут есть люди которым интересен YouTube и возможно им будет интересен мой канал. Для этого я захожу в эту группу и у этой группы копирую этот адрес. Данный адрес вставляю вот сюда и ставлю галочку что нужно собрать мне допустим нужно собрать инстаграм и нажимаю старт после этого нажимаю добавить список выбираю список он появляется немного ниже Но, ну, например будем ставить один лайк на популярных постах Настройки охвата настраиваем также абсолютно 10-300, последний пост до трех месяцев назад, все постов там от 30 к примеру, фото профиля только с фото и убираем только с кириллицей русская аудитория. Все нажимаем добавить и запустить. Ну вот и все друзья смотрите на данный момент у меня создано 5 каналов и на то время пока я записывал видео то первые два канала уже показывают какую-то конверсию и мы видим что в канале Тимати и в канале Веры уже есть какие-то аналитические данные причем канал Веры сконвертировал мне 3,57 процента. То есть на данном этапе поначалу два аккаунта вот эти лидируют. Что же касается других трех каналов, они еще просто не успели анализироваться. Нужно понимать, что если вы хотите, например, быстро анализировать каналы, то нужно создавать 2 три канала, ждать немножко там пару часов и смотреть, какой из них лучше работает, другие убирать, добавлять новые. Если же вы, скажем, хотите добавить много аккаунтов и уйти куда-то там в отпуск, или вообще больше не проверять то можете создать каналов там штук там 30 оставить это все дело на неделю или на месяц через месяц посмотреть что лучше всего работает и после этого выбрать два три лучших канала и продолжать по ним раскручиваться. Друзья что касается программы сборщика данных в который позволяет спарсить то есть собрать skype номера телефонов twitter адреса фейсбуков адреса инстаграма или просто все ID то я ее дам абсолютно бесплатно, Но самое главное нужно под этим видео оставить лайк, поделиться этим видео с друзьями в YouTube или в социальных сетях и подписаться на мой канал. А в комментарии нужно написать просто какой-то свой отзыв о моем видео и свою почту на которой я вам скину данный софт и вы сможете пользоваться им абсолютно бесплатно. Так а теперь нам нужно создать задание еще и на отписку. Потому что у нас же есть ограничения на подписку и у нас аж 5 каналов работают. Нужно чтобы одновременно шла отписка. Как это сделать? Нажимаем добавить новый канал действие выбираем отписаться автоматически вставилась надпись от своих подписок и аккаунт стоит тоже наш. Ставим удалить подписки все взаимность не взаимные. То есть мы будем отписываться от тех кто на нас не подписан. Нажимаем добавить и запустить. Все теперь у нас также запущена одновременно и отписка. Но друзья не забывайте что отписку не стоит сразу запускать потому что вы только подписались но человек не сразу видит вашу подписку поэтому прежде чем запускать отписку хотя бы ну подождите я не знаю один день после подписки на какую-то базу. Друзья, напоминаю, с вами был я Артур Рус, и я на своем канале рассказываю о соцсетях, о том, как в них раскрутиться, рассказываю различные интересные и полезные лайфхаки, рассказываю о заработке, снимаю различные влоги и также обзоры на полезные сервисы и программы. Обязательно ставь лайк под этим видео, принимай активное участие, пиши в комментариях свое мнение о данном видео. Если у тебя остались какие-либо вопросы, то тоже задавай в комментариях. Ссылку на сервис, про который я сегодня рассказывал, ты найдешь в описании под видео. А также там же ты найдешь ссылки, которые ведут в мои социальные сети. Добавляйся ко мне в друзья, буду рад общению и знакомству. И обязательно вступай в закрытый паблик ВКонтакте. В скором времени я начну публиковать там тот материал, которого больше нигде не будет. И даже на Ютюбе. Поздравляю тебя, если ты досмотрел это видео до этого момента. Тебе большое спасибо от меня и респект. И также бонус, который я обещал. И сегодняшним бонусом будет стоп слова. Мои друзья для того чтобы вы подписывались на живых людей, а не на ботов это самый важный момент, самый главный когда вы создаете любой канал по привлечению вообще людей к вам в инстаграм, то тут есть такой параграф который называется «Исключения» и если ты досмотрел это видео до этого момента, то тебе повезло потому что я тебе расскажу о нем. Смотри, момент такой, что исключение это и есть стоп-слова. Ты должен будет сюда загрузить файл со стоп-словами. Ссылка стоп-слов будет в закрытой группе ВКонтакте. Для того, чтобы ее получить, вступив в группу, ты нажмешь на вот эту кнопочку загрузить. И тут выберешь текст файл. После этого загружаешь список стоп-слов. Также ты сможешь дополнить этот список всегда своими стоп-словами, но основную массу стоп-слов, чтобы тебя отгородить от всяких ботов и коммерческих аккаунтов ты получишь в моем файле, если вступишь в закрытую группу.